Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам трэш. Вот он. На самом деле, эта половина еще растаяла. Накрыла Сочи снегом. Вот. А показывать буду вам сейчас квартиры а, до 5 миллионов. Многие же из вас просят. Дмитрий, покажите нам что-нибудь со статусом квартиры в пределах 5 миллионов. Чтобы еще и ипотеку можно было купить. Так вот, я сейчас а, с покупателями. И мы смотрим как раз вот такие квартиры. Начинаем. Свой обзор с микрорайона Светлана, а точнее с самого ее верха. Это у нас улица Лысая гора. Вот. До Курортного проспекта, кто не знает, это 15 минут пешком. Еще 5 минут и вы прямо на море. И там, собственно, вся инфраструктура. На самом деле здесь это жилой комплекс Рио. Он у всех на слуху. Несколько детских садиков. Математический 22-й тут лицей. В общем, автобусная остановка несколько минут пешком. А точнее, две автобусные остановки. И будем смотреть 22 метра с ремонтом вот в этом доме. Это студия. 18 квадратных, там с небольшим метров. Но она прям под сдачу. Она издавалась для посуточной аренды. Вот тут и полотенчики, водонагреватель. То есть здесь отопление и горячая вода идет вот от электричества. То есть кухню зонировали. Вот таким образом складной диван, стенка, телевизор и вида. Ну, вида нет, друзья, просто его там нет. Вот, там опорная стена и парковка. Вот такой вид. А это побольше площадь, 23 метра. Вот тоже такой совмещенный санузел, тоже сдавалось посуточно. Стены, кстати, недавно прям покрасили. Давайте вот так еще покажу, здесь кухонная зона и два дивана, точнее диван раскладной и двуспальная кровать, тоже висит телевизор, здесь а камин он работает, вид вот такой, вот идет цена 4500, шпана резвится, играет типа в снежки, ну вот такое окружение Все это строил один застройщик, называется все это жилые комплексы Рио, вот. ну а мы двигаемся дальше. Вот оттуда с высы горы, на самом деле, вот до этого места, его все знают, да, это mm -hmm. перекресток, вот, а здесь вы пересечете Куртный проспект, пойдете туда прямо, придете к, к летнему театру, ну, реально 20 минут пешком, вот. А мы сейчас едем, это секрет, чуть позже вам скажу, это мы пересекаем мост, вот сейчас у нас будет улица Театральная, собственно, это... Тот мост, который разделяет Хостинский и Центральный район. Просто многие даже не знают, что район Светланы – это Хостинский район. Вот, а сейчас вот мы пересекли мостик и оказались… Ну, ну Это уже можно назвать самым центром Сочи. Вот Отсюда до вокзала ну, рукой подать. С левой стороны это у нас Хаят, Пульман, Александрийский маяк. В общем, тут у нас элитная недвижимость. И это местечко называется «Золотой треугольник», который… Идет от морпорта до Дендрария. Вот И сейчас мы сворачиваем на морской переулок. То есть понимаете, да, какую локацию мы сейчас будем смотреть. Поэтому не вздумайте переключаться. Это мы свернули на улицу Красная уже. Здесь жилой комплекс Флагман. Один из моих любимых комплексов. Представляете, какие здесь виды? Конечно, не представляете. Здесь с первого этажа видно море. В следующей квартире у нас проживают квартиранты. Они прям... Молятся, лишь бы квартиру кто-то купил, кто будет сдавать ее в аренду. Но потому что здесь до Куртного проспекта где-то 12 минут пешком. Территория здесь закрыта, Ну, с парковками, как и везде. А, проблема. Вот так выглядит сам дом. И квартирка у нас со своим отдельным входом. Вот отдельный вход. Вот такая прихожая. То есть вместительный шкаф. Диван раскладной. И у нас тут аж три кота. <смех> Два спрятались, и в третий спрятался. Значит, санузел совмещенный: ремонт вполне себе нормального качества. И здесь газ то есть газовое отопление от собственной котельни. Ну, вида из окон так такового нет. Хороший дом проходит ипотека. Солнышко у нас выглянуло, мы двигаемся дальше. Ну, из минусов, конечно, это некоторые отрезки без тротуарной дороги. А таких в Сочи достаточно много. Следующая квартира у нас на Мацесте. На Мацесте статус квартира не гора, новый абсолютно ремонт. Пока мы ждем покупателя, нужно показать вам набережную речки Мацеста. Вот. От нашей квартиры до этой набережной идти-то буквально минут 10-15. И здесь же на набережной есть ярмарка. Я сам сюда приезжаю в выходные, чтобы купить овощи и фрукты. На самом деле очень классная набережная. Здесь можно побегать, покататься на великах, на роликах. Вот. И набережную продолжают как бы ну, все улучшать и улучшать Вот эти вот качельки совсем недавно здесь поставили Есть асфальтированная дорожка Есть дорожка, выложенная брусчатка, Освещение тут вечером, как видите, лавочки Есть мостик через речку Мацеста Набережная достаточно длинная Но от крутого проспекта и до Мацестинской лечебницы ну, Примерно где-то, наверное, километра три И здесь попадаются постоянно детские, спортивные площадки места для занятия йогой. В общем, набережная очень крутая. Друзья, на самом деле, от этого дома до набережной всего-то минут 5-7. Не 15 минут. В подъезде мини-маркет с новым ремонтом. Статус квартира. 18,3 метра. То есть, это место прям под шкаф. Ремонтик, на мой взгляд, прямо неплохой. Смотрите, двери такие нормальные. Вот. Все заменили. То есть, ремонт сделали... Питальный. Здесь место под стиральную машинку. Вот, вот такая студия. 18.4 она, не 18.3. С видом в елочке. И цена ее, цена. Итак, первая квартира в жилом комплексе Рио на Светлане 18 небольших метров, стоимость ее 4 миллиона 200 тысяч. Вторая квартира почти 23 метра. Ее цена 4 миллиона 500 тысяч. Третья квартира, которая в 10-15 минутах пешком от курортного проспекта. Ее площадь 19 метров. Цена 4 миллиона 750 тысяч. Четвертая квартира с новым ремонтом 4 миллиона 200 тысяч. Также не вошли в обзор квартиры в жилом комплексе «Измайловский парк», который находится на Мацесте. Строился по федеральному закону 214. Достаточно большая придомовая территория, место ровное. Значит, там площадь от 23 до 53 квадратных метров. Стоимость от 4 миллиона 800 тысяч. У Депста Парк это уже жилое помещение, но цена очень хорошая, 40 метров, всего 4 4900. На Соболевке 23 метра с ремонтом, хороший дом с газом и ремонт достаточно качественный, 5 миллионов 300 тысяч. И там же в соседнем доме тоже хороший дом, 25 метров, две световые точки, чистовая отделка, балкон, стоимость 4 4900. В общем, у нас всегда для вас найдутся интересные предложения, нужно всего лишь написать на WhatsApp или позвонить по телефону, который появится на ваших экранах. Ну а у меня на сегодня все. С вас лайк, подписка. С вами был Дмитрий Волков. Канал VogueStreet. До новых видео. Пока.